Итак, сегодня понедельник. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу рассказать о том, как сегодня я Максима привела в школу. Когда мы вышли из автобуса, он меня сразу схватил за руку и идет со мной за ручку. То есть человек нуждается в поддержке, явно. Ждем учителя в коридоре. Но я хочу поговорить с учителем, меня же прет. И он играет игрушкой. Мы договорились, что игрушки в школу не берем. Ну, вот он одну взял, пока переменка же, урока нету, можно я поиграю. Ну, говорю, возьми тетрадку, и там ты нарисуй зверюшек, которых вчера мы дома с тобой научились рисовать. Покажешь ребята? он берет эту тетрадку. А тетрадка, которую подарили им на 1 сентября партия ЛДПР, такая характерная тетрадка, оказывается, лежит у учителя. Он ее берет у учителя со стола и садится, рисует. Заходит учитель и говорит. Не здрасте, а говорит, ты зачем у меня забрал тетрадку? Он говорит, ну это же моя тетрадка. Но я же тебе ее не разрешила брать. Он говорит, ну я же это моя тетрадка, почему я вас должен спрашиваться? Вот, с этого начинается день. Тут я не выдержу, подхожу. Она переодевается, я подхожу, говорю, простите меня, пожалуйста. Но тетрадка ⁇ это личная вещь человека. Это его личное пространство. Вы почему ее вообще взяли-то? Ну вот он сидит, играет, это, это, я говорю, это не выход. Если тебе тетрадь мешает, пожалуйста, положи ее в свой портфель и не доставай. А зачем ее забирать у ребенка? Это же посягательство наличное. А он так себя ведет, это ты начинает И начинает громко говорить. Я говорю, давайте не при ребенке об этом будем рассуждать. Если мы с вами поговорить, мы с вами встретимся в любой момент, в любое время, на любое количество времени. Я подстроюсь в любой момент под вас. А сейчас, говорю, вам хочу дать две подсказки. Вы знаете, вот в школе, значит, я командую, а дома вы командуете. Я говорю, ну человек-то один, и требования к нему надо предъявлять одинаковые. Вот он так-то, так-то вас слушает, меня не слушается. Я говорю, просто проверяет, когда еще можно, когда уже нельзя. И вас проверяет, и меня в данный момент он проверяет. И когда мы с вами будем единые требования и приемы одни применять к нему, тогда он будет слушаться и вас, и меня. Вот, говорю, он трясет руками, не может ничего сдержаться, вот так вот ему сделать. Но на одни выслушал, это я не сказала. А когда он, говорю, кричит на уроке, ну, ну, так, по секретику, вот так, по секретику с ним договоритесь, пожалуйста, о том, чтобы он э, урок не кричал, и вы ему наклейку дадите. Но все другие дети ведь так же начнут делать, они будут с меня требовать наклейки. Я говорю, вам жалко наклеек или что, я не понимаю. Пусть будет вся тетрадь в наклейках, пусть будет весь дневник в наклейках, лишь бы ребенок вел себя, э, у него вообще, говорю, ведь... Просто на 15 минуте наступает усталость, надо поменять деятельность. Ну не знаю, что-то она поняла, поняла или не поняла. Я говорю, я к вам вот видеообращение сделала. Она такая, а зачем? Я говорю, ну чтобы вы поняли ребенка, какой, как с ним себя, как построить с ним отношения. Но ну, я думаю, что сейчас пока это нет необходимости. Я говорю, ну ладно, ну я думаю, что она чуть-чуть меня поняла на 10% из 100% а может даже на пять. Максим нарисовал, показал, принес, и подошел к учительнице, извинился, я его попросила извиниться за то, что он без разрешения взял тетрадку. То есть моя задача внушать ему, что пока только ты переступаешь порог школы, ты становишься строгим учеником и строго слушаешься учителя. Нравится тебе это или не нравится. Это по отношению к Максиму. Я ей так и сказала, я так ему и внушаю постоянно. А с учителем мы будем говорить, как мужик с мужиком, немножко на другие темы. Как вместе выработать единые требования к нему. В центре города нашла закуточек для того, чтобы подвести выводы и итоги. В общем-то, я хотела с учителем поговорить и донести до учительницы два пункта. Как помочь ей справиться с двигательной активностью Максима и как помочь ей справиться с его криками на уроке. Я не думаю, что она поняла меня на сто процентов. Может быть, только я ее начала раскачивать в этой позиции. А услышала от нее первое: плохо воспитан. Ну, Раз он что-то не на найдут... это, вот. плохо воспитан. Где свет? Она сказала: раз он так себя ведет на уроке, значит он плохо воспитан, значит его плохо воспитали. И тут я ей сказала, что нервную систему, особенности развития нервной системы и в конце концов э, учет диагноз, поставленный специалистами, врачами, вам ни о чем не говорит. Но я не так сказала, он как-то в этом смысле, ведь он не случайно в этот класс попал, у него есть особенности развития, которые надо учитывать, э, строя с ним работу. Она это услыхала, вот этот момент она услыхала. А то, что не воспитаны, это все говорят. Я к этому настолько привыкла. В прошлый год меня всему научил, и даже начальники отдела ПИЭКи говорили, раз он так себя ведет, значит он плохо воспитанный. Вы такие плохие воспитатели, плохо его воспитали. А когда начинаешь говорить, а бывают такие дети, у которых просто родились такими? У них есть внутриутробные инфекции и какие-то другие факторы, которые повлияли на формирование их нервной системы и психики. Да, бывают такие дети, я говорю, вот это тот случай. И мило улыбаюсь. И поэтому всякие намеки на то, что плохое воспитание, я, конечно, не воспринимаю. Хотя вот, да, менталитет у наших специалистов такой, таков, вот таков. И с этим ничего не сделаешь. И с этим надо просто мириться. Вот да, такое у меня отложилось. Что дальше делать? Посмотрим, каким придет Максим из школы. А со вторым мальчиком все нормально, он ушел спокойно, поздоровался с учителем, прекрасно воспитанный человек. Вот второй раз у меня в семье повторяется ситуация. Ситуация одна, семья одна, требования одни, люди разные, совершенно разные результаты.